А эти бомбы, вправду, хорошие? И все, спрашивайте, я на строительстве подобных бомб собаку съел. Я, держава охемиников, моей армии и моим слонам нет равных, ведь я самая сильная страна. Да-да, сильная. Итак, на что жалуемся? В последнее время у меня проблемы с кишечником. Что вы можете посоветовать? Хм, ну мы обычно берем кровь на анализ. А откуда брать будут? Ну, мы обычно берем кровь из вены.